Всем доброго времени суток всегда хотел посмотреть как сигнальная ракета патроны сигнальные от осы, как ну что будет с ним а если он ударится в цель футболку там не знаю конечно не в человека но какой-нибудь устанавливающий эффект на какой-то предмет отлетит он не отлетит вот сейчас попробую с 10 метров выстрелить посмотреть что будет у нас пока подобный стал манекен в футболке торс от манекена в футболке ну второй выстрел давайте в коробку ну, коробку прожгло и загорелось где-то дальше ну, а манекен похоже Ой, Минкен загорелся. Надо его Надо потушить. Да, бачок ему прожгло. А, попадание его просто ракетница, ракеты, видимо, там внутри догорает он. Дымок из него идет. Это вот что осталось?